Всем привет, на связи Офисерк и сегодня мы продолжим играть в игру Street Fighter 5. Ранее мы посмотрели ранговый матч, но ну а сегодня мы посмотрим обычный матч. Все тут походу так же, да. Такая же картиночка. Нажимаем поиск и ожидаем, когда найдется противник. Так, мы выбираем врага, вернее врага себя мы выбираем. Тут небольшой аж выбор. Этот же или этот же. И конечно же, я выбираю этот же персонаж. Так, какой там уровень 283. По-моему, этот парень на меня похож. Просто он это. Немного того. А, ну я понял А, ты уже с другой стороны? Дожди, я не привык Че ты творишь? Ты вообще откуда играешь? Оп О, я еще что-то могу ему поставить Ай-яй-яй, огонек. Ух, нифига себе. Как у нас заблочило, а? Ух, ⁇ ё-моё Нет. Не, ну... Неплохо мы ему тут понадавали, а? Я не думал, что... Все так будет. Я думал, все будет быстро. Ах ты гад Да шо у меня промахи-то идут, а? Ой Ой-ой-ой Ой-ой-ой, эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй Я так не играю че ты офигел, эй! Я еще не определился, какой ты там рукой ударил. Ох, ты жестокий-то какой я. А. Ну что ж, давайте попробуем еще раз с ним сразиться. Ха, ха ха ха ха Смешно, да, звучит? Но я еще раз поиграю с ним. Мне понравилось. Был какой-то у меня небольшой шанс ему надавать, поэтому я им попробую воспользоваться. Так. Нифига себе, ты все взовлочила, эй! Ай-яй-яй, как твой огонь бомбит по мне, а? Так, я не понял, ты что творишь, эй? Да что за нафиг, эй? Я лидировал, или ты? Ух ты, я что-то надвоил. Нифига себе! Что я сделал? Я ушатал 258 уровень. Это реально, ребята. Ну ты ч? Ты что разошелся, а? Я все понимаю, ну ты давай, успокаивайся. Ай-яй-яй-яй-яй. Че, блин? Да, я пошевелюсь немножко. Я понимаю, ты не в годовании, но. Да я тоже по ты там экстремон? Я вот какие-то две штуки сделал. Ой, ой, ой, ой, ой. О, а -а -а -а! что это было? Что это было? Офигеть! Что с тобой стало, а? Ты что такое жесткий, а? Оба, я что-то прожал. Аккуратно я Сегодня вообще жесткий Не подходи ко мне Так Ничего себе, что я творю. Уху-ху Эй-эй-эй-эй Кео, короче, я ему сделал я победил 258 уровень. Вот это победа. Второй уровень, теперь я. О, это какой-то капец. Это какой-то капец. Если хочешь быть, просто будь. Хочешь уйти, уходи. Закончить бой. Ну это просто какая-то жесть, ребята. Я думаю, стоит поставить лайк под видосиком, подписаться на канал и, конечно же, написать комментарий. С вами был офисерк, всем спасибо за внимание и всем пока.